Всем здорово, пацаны! С вами, короче, Skyway Productions. Мы сегодня поедем катануться на Ижаке. Пунете 5. Вот здесь даже написано где-то вот. Вот, короче. Пунете 5? Так, короче, мы заведемся и поедем. Так. Открываем краник. Открываем краник. Открываем <Стит> Все, второй раз Так, Один раз, я вам доведется а!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 А? А? А? А? Продолжение следует... Черт, блять, сразу! Черт, это два километра, пацаны! Покатились. Видишь? Понятно. Пять. Болит она так то добротно. Я да, Пересел со 110 на 350. Да. Ощущения другие врагов. Да. Помощнее. Мощность есть. А когда еще пердака идешь. Ох. Вообще. Че как покатились? Вообще Вот пацаны. Пишите в комментариях какие покатушки вам нужны. Лесные. Дорожные камням по путям по воздуху И все ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока это